Привет! Вас минула чаша августовского апдейта Google и ваш сайт не потерял позиции? Тогда, по словам Дэни Салливана, есть два объяснения произошедшему. Если вы прошли через первоначальный релиз и без изменений, то поздравляю! Большая часть контента на вашем сайте полезна, как, вероятно, и сам сайт. Если у вас все же есть бесполезный контент, не думайте, что мы не разберемся в этом и со временем не примем мер. Также он назвал августовский релиз Helpful Content Update важным руководством, на которое веб-мастера должны обратить внимание. И что Google продолжит совершенствовать и ужесточать правила для определения качественного контента. Но ну а для того, чтобы понимать, что именно Google подразумевает под качественным контентом, нет ничего лучше, чем изучить его руководство ассоциатором, которое он обновил в последних числах июля этого года. Ссылки на оригинал инструкции и ее перевод на русский язык вы найдете в описании под видео. Итак, нас интересует раздел 2.3, страницы «Your Money, Your Life». На русском это «Кошелек или жизнь». Раздел 3.2, EAT, компетентность, авторитетность, надежность. Изучение этих двух разделов даст понимание, что должно быть на сайте, дабы не попасть под жирного апдейта. Что такое Yo Money, Your Life – это контент, который несет потенциально высокие риски для пользователей, поскольку может существенно повлиять на здоровье, финансовую стабильность или безопасность людей, а также на благополучие общества в целом. Советуем внимательно изучить этот раздел. А пока давайте посмотрим, что не относится к тематикам yo Money, Your Life. Как часто стирать джинсы? Новости о школьном баскетбольном матче. Покупка карандашей, то есть все мелкие покупки, не оказывающие заметного влияния на бюджет человека. Для лучшего понимания и IT также посмотрите, что, по мнению Google, относится к основному контенту, а что к дополнительному. При желании переходите по ссылкам, изучайте наглядный пример, основной контент страницы интернет-магазина и дополнительный контент. Так вот, ИАТ – это компетентность создателя основного контента, авторитетность создателя основного контента и веб-сайта в целом, надежность создателя основного контента и веб-сайта в целом. То есть контент должен создаваться только профессионально разбирающимся в теме авторами. В медицинской тематике должны писать только врачи, в юридической только юристы, и даже в теме ремонта писать могут только профессионалы. Ну а теперь давайте посмотрим, что в инструкции приводится как «Страница высокого качества для интернет-магазина». Страница содержит необходимый объем основного контента высокого качества. На этой странице представлены технические характеристики товара, его описание, более 90 отзывов пользователей, информация о доставке и возврате, несколько фотографий товара и так далее. Внимание! Несмотря на то, что часть основного контента находится за вкладками «Подробная информация», «Технические характеристики», «Отзывы покупателей» и так далее, и нужно кликнуть по этим вкладкам, чтобы увидеть скрытый контент, он все равно будет считаться основным. Так что грамотно организованные вкладки не станут препятствием хорошим позициям. И не забывайте, что оценивается не только контент страницы, но и весь сайт целиком. Качайте инструкции по ссылке в описании, изучайте, проверяйте и внедряйте. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайк, задавайте свои вопросы в комментариях. До встречи!